Всем привет, с вами я, Отелеть, и я 28 октября был на открытии нового аренда поурбанков, короче, открытие было, и вот не открытие, а там благотворительный аукцион был, короче, я там немножко так сторисов поснимал, и сейчас видео тоже поснимал, и так что сейчас смотрите до конца. Может это кому-то понадобится, или кому-то интересно будет. Так что смотрите до конца. Для открытия нашего мероприятия на я бы хотел пригласить председателя Наблюдательного совета Дастана Умралива, генерального директора Эко Продукт Азия, такой список самых перспективных людей по версии Forbes в Азии. Спасибо, добрый вечер, друзья. Всех рад видеть. Мы очень переживаем перед проведением подобных мероприятий. Я вижу все в отличном настроении. Хотел бы просто вкратце напомнить всем, для чего мы здесь собрались. Основная наша цель – это, конечно, поддержка наших проектов. Как вы помните, в прошлом году мы собрали рекордную сумму – почти 2 миллиона сомов. Они пошли на проекты нашей организации ProKG. Я надеюсь и уверен, в этом году мы соберем еще больше. Вот. И хотел бы лично вас всех от лица всего наблюдательного совета поблагодарить за то, что вы пришли, за то, что вам не все равно, так скажем, за наше будущее, за образование в Кыргызстане. Чон Рахман. Спасибо большое. Я обращу внимание на акцент на самом слово еще больше. Так друзья, мы настраиваемся. Ну и также мы на приглашаем сооснователь клуба, предприниматель Талайна Сердинов. Друзья мы прошу аплодисменты встреча. Исполнительный директор -пин -пин Друзья, Дорогие гости, партнеры, от имени всех членов клуба, очень рад приветствовать вас на нашем благотворительном аукционе. И наше сообщество на самом деле делает очень большие и значимые изменения общества уже на протяжении последних. 13 лет начинается 2009 года, и на сегодняшний год у нас, на сегодняшний день у нас более 120 членов клуба, это профессионалы кыргызстанцы, которые э, делают изменения. Да? У нас э, э, у нас получается 7 устойчивых проектов, и в этих проектах участвуют более 5 тысяч прямых бенефициаров. В наших проектах участвуют школьники, студенты, молодые профессионалы. И последние несколько лет мы делаем большой упор на учителей мам, так как они влияют на нашу молодежь. И в свою очередь эти бенефициары делают изменения в своих школах, семьях, а также в своих сообществах. Клуб ведет работу на принципах оплатичности, самофинансирования, а также на фокусе на образовании. Как отметил Дастана, в прошлом году на благотворительном аукционе было собрано более 1 миллиона и 8, 800 тысяч сон. Надеемся, в этом году мы соберем еще больше денег. Да? Хотим также поблагодарить всех гостей, партнеров за предоставленные лоты и активное участие. И надеемся, опять же, в этом году мы соберем больше лотов. Да? Покупая лоту, вы делаете большой вклад в образование, молодежь, то есть наше светлое будущее, светлое будущее в Христане. Вот. И передаю слово Талая. Спасибо. Добрый вечер, друзья. Сегодня, в этом году, нашему движению исполняется 13 лет. И сегодня я хотел бы поделиться об одной истории. Это история девочки, которая, которая в 2009 году училась в 7 классе в селе Качкор. На сегодняшний день она закончила университет Сингапура, Лик Ван Учится в университете Стэнфорда, на данный момент. Были, были сложные дни, мы всегда встречались, консультировались. И про Кеджи, как про Кеджи, мы делали шаг вперед и делились опытом. И она создала свой собственный проект, который называется ⁇ Белый четвер ⁇ То есть она передает, обучает девочек из регионов стать сильнее, поверить в свои силы. И таким образом мы передаем вот эстафету, эстафету добра, помощи, взаимо, взаимоуважения и мудрости. Так что я очень горжусь э, быть членом такого сообщества, где мы постоянно помогаем, передаем этот факел. Олимпийцы вот передают факел, они зажигают друг друга. Вот мы зажигаем так же. Маленьких звездочек, которые потом создают большие звезды. Давайте вместе двигаться в этом направлении. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Мы продолжаем. Можно, а, пожалуйста, пожалуйста, теперь рассказать нам о сегодняшней программе, потому что я более чем уверен, что многие гости подошли немножечко попозже. Итак, внимание, программа сегодняшнего вечера. Программа интересная, пожалуйста, обратите внимание. Сейчас 19, ну, почти уже 20.00, но мы через несколько минут начинаем живой аукцион. Продлится он примерно 30 минут, будет проходить на этой сцене, после чего ровно 30 минут тихого аукциона. Я думаю, многие из вас уже успели посмотреть лоты, которые находятся позади вас и также на Велкам-зоне. После чего через 30 минут мы продолжим еще один живой аукцион, где разыграется 7 лотов. После живого аукциона еще 30 минут на тихий аукцион. После этого лотерея с подарками для всех гостей. После чего обязательно подведем итоги и подарим подарок самому щедрому гостю, который заберет самый дорогой лот. Ну и для тех, кто возможно не успел еще обойти всю зону. Итак. Здесь у нас проходит живой аукцион, прямо здесь со сцены. Сзади вас есть, есть стенды с тихим аукционом, где вы можете ознакомиться с подробной информацией о Лоте, ну а также поучаствовать в аукционе. В тихом аукционе справа, вот сзади, справа, разливают горячительные напитки торгового архипелуга. Фае, видели фуршет, прошу угощайтесь, мы понимаем, что многие из вас могут быть с работой. Ну а также угощайтесь горячительными напитками, чаем, кофе. А есть также гардероб, где вы можете оставить вещи и комфортно проводить время в этом зале, ну и, конечно, угодно. Далее. Хотелось бы рассказать подробнее о форматах аукциона. Как я говорил, будет живой и тихий аукцион. О живом аукционе он будет проходить на этой сцене. Участвует абсолютно каждый участник, который зарегистрировался. Для этого вам достаточно поднять вашу табличку, ваш бит и дать максимальную сумму. Человек, за которым останется последнее слово, забирает плод. Ну и просим поднимать ви, пожалуйста, цифры вот в нашу сторону, чтобы мы, числом в нашей мы видели, да, А кто участвует, какой номер, иначе мы не сможем озвучить людям, которые это регистрируют. Ну и что такое тихий аукцион, друзья? Вот многие из вас, возможно, уже поучаствовали в нем. Это алоты, которые выставлены там вот на стендах, где вы читаете подробную информацию, а также рядом, бланк, где вы отображаете свое участие в данном аукционе. Написав свое, свое имя, свои контактные данные, а также ту ставку, которую вы даете за тот или иной лот, вы участвуете. Но не упустите тот момент, если вдруг кто-то перебьет вашу ставку, если вдруг вам лот приглянулся. В конце данного времени будут подводиться итоги и в конце мы объявим результаты. Также, я думаю, возможно, у кого-то появятся вопросы, чтобы разобраться в них. У нас есть специальные волонтеры и организаторы, у них отличительные красные пейджики. Вы можете подходить и узнавать всю информацию. Помимо офлайн участия в сегодняшних аукционах, у нас есть еще и онлайн-участники, поэтому будем толерантны к тому, что их участие, ну, немного с опозданием на пару секунд, мы будем уточнять у операторов, кто из онлайн-участников также поучаствовал в том или ином аукционе. Также у нас сегодня в зале есть художники, которые будут рисовать портреты в лайв режиме. И эти картины вы можете покупать по 1000 часов. А можно, пожалуйста, узнать, где эти художники? Потому что я, к сожалению, пока не увидел. Есть, все, прекрасно. Посмотрите, пожалуйста, вот наши товарища там. Можете еще раз упаки, пожалуйста, художник. И скажите, пожалуйста, где ваши картины можно будет купить? Холли, все, все, спасибо. Окей, okay, спасибо большое. Ну и также я напоминаю, что для участника, который даст самую большую ставку налог, мы в конце выучим подарки, специальный подарок для него. Также важная информация для всех участников. Если вы, к сожалению, не взяли с собой денег больше, чем, чем хотелось бы, то есть возможность оплатить лот в течение двух недель не обязательно деньги отдавать за него сегодня. У нас есть юристы, которые будут заключать специальные контракты, и лот вы можете оплатить в течение двух недель. Поэтому почаще подходите к стенду Белуга раскрепощаемся и начинаем начинаем аукцион. Да, ну и в таком случае, друзья, если вы готовы, если у вас нет вопросов, давайте сейчас здесь сделаю паузу, есть ли какие-то еще вопросы? Ну, раз вопросов нет в таком случае, давайте наполним этот зал хорошей атмосферой и начнем живой обзор, Друзья, Мы прошу овации друг друга, другу и начинаем живой обзор. Ну и лот номер один отдых в бане кочевников из Штыкмончо. Штыкмончо – это этнобаня, стилизованная под баню кочевников с особенностями традиции кочевого быта. Это идеальное место, где можно восстановить силы и получить удовольствие от скалистых гор, звездного неба и хорошей компании. Предоставленный лот входит. Комната отдыха, парилка по черному сухим парам, бассейн, наполненный горной родником водой, и простора, а также картофель на костре. Вместимость бани до 20 человек. Стартовая стоимость 15 тысяч. Сомов шаг 3 тысячи. Итак, аукцион является открытым. Лот номер один отдых в бане Кочевников и Штекмончер. Итак, 15 тысяч есть. Това больше. Номер 127. 18 тысяч. 21 тысяча, 21 24 тысячи, 24 тысячи. Анатолий Капов в виде шахмат и его фотографии с его автографом. Анатолий Капов известный э, филателлист в пределах СНГ, 12-кратный чемпион мира, международный грандсмейстер, заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный чемпион мира, шестикратный победитель шахматных олимпиад в составе сборной СССР. Стартовая цена 100 долларов шаг, 50 долларов, пожалуйста. 104, 100 долларов, 150, 200, я возвращаю вас на сцену. Проколите прямо на сцену, да. Эти аплодисменты – ваш адрес, друзья. Давайте поблагодарим что за получается за победу. В этом аукционе прошу все эти подарки в список вам. И еще раз огромный аплодисмент. Спасибо большое. Спасибо, вас поздравляю. Спасибо, все. Дадите, пожалуйста, к столу регистрации, да. Все это остается вам. Идем дальше, друзья мои. Лот номер 3. Клубная карта на 6 месяцев. Фитнес-клуб World Class Bishkek. Лот в виде клубной карты на безлимитное посещение фитнес-клуба на 6 месяцев. Фитнес-тестирование, 3 стантовые тренировки и 5 гостиных визитов. World Class Bishkek это фитнес-клуб, предоставляющий услуги в области спорта, спортивного отдыха и здорового образа жизни. Клуб включает в себя зону тренажерный зал, большой спортивный бассейн, специальные зоны релаксации, зал боевых искусств. Финскую сауну, бар здорового питания, детскую комнату с фитнесом, аккуратором и многое другое. Стартовая стоимость 30 тысяч сонов, шаг 5 тысяч. Итак, друзья мои, аукцион является открытым на лот. Клубная карта на 6 мест от фитнес-клуба World Last. Итак, 30 тысяч? Есть 30 тысяч? Есть 30 Есть. Так, 30 Ой, дорогие друзья, знаете, учитывая то, что данный аукцион сегодняшний благотворительный, я думаю, каждого победителя можно осыпать аплодисментами. Спасибо вам большое за участие, за победу. Спасибо большое. Прошу. Пройдите, пожалуйста, регистрацию. Идем дальше. Следующий лоб. Следующий лоб для всех любителей вкусного и сладкого. vip аккаунт с 20% кэшбэком и сертификатом на, на покупку торта от Куликовского. Лоб в виде ВИП-аккаунта мобильного предложения Куликовский с повышенным 20% пожизненным кэшбэком. И сертификат на заказ торта на любой вкус и размер с эксклюзивным оформлением до 30 тысяч сомов. Кондитерский дом Куликовский использует только натуральное сырье и ручной труд при производстве более 200 маринований десертов. Так, стартовая цена 25 тысяч сомов, шаг 5 тысяч. 25. 30. Я вас приглашаю на СЭМу пожизненный 20% кэшбэк и возможность заказать Эксклюзивный до 32 стоимостью. Максим, привет. И очень интересно, когда сам один из основателей Куликовского выиграл на лот, да? я, я я я я Итак, друзья, мы идем, пока идет регистрация, идем дальше. Следующий лот. 12 билетов на Шамал 2023. Вот, Максим, зря мы с тобой зря. Тогда мы купили, можно было сегодня, да, забрать? Окей, хорошо. А можно вопрос задать? Есть в зале гости, кто побывал на «Шамале-2022»? Похлопайте, пожалуйста, да. Похлопайте, пожалуйста, кто был на «Шамале». А вот информация для тех, кто не был. Похлопайте те, кому понравилось на «Шамале-2022». Okay, идем, друзья мои, билеты. 12, 12 билетов на Шамал 2023 года. Лот представлен в виде пакета корпоративный, включая в себя 12 билетов. Шамал — это выездное, пятидневное путешествие в дикой природе в двух локациях, где каждый участник сам создает комфортные условия для себя и своего окружения. Главное — объединить смены свободных и осознанных людей, которые помогут друг другу поменять окружение, мышление и поставить амбициозные цели в жизни. В 2023 году шоу пройдет в Казахстане, где будет 10 тысяч участников, а именно предпринимателей, филансеров, творческих личностей, блогеров и стартаперов со всей Центральной Азии в одном месте. Стартовая цена 20 тысяч, шаг в 5 тысяч сомов. Итак, поехали. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 45, Можно номер 45 тысяч, 110 номер, 45 тысяч за 12 билетов на Шамал. 50 тысяч, номер 103. Пи 50 тысяч, номер 103. 55 тысяч, номер 84, да? А, окей. Номер 110 не стал участвовать, потому что все равно поедет с этим номером. А, 60 тысяч, 91. 60 тысяч, 60, 65 тысяч, 103 номер. 65 тысяч, номер 103, 60, 70 тысяч, 56 номер, 70 тысяч, 75 тысяч, 103 номер, 75 тысяч, 103 номер, 12 билетов на Шамал, который будет в Казахстане, а 80 тысяч, 8 номер. 12 билетов на Шамал 2023 -го года в Казахстане, поздно за нашей гости номером 103. Друзья, громкие аплодисменты. Это очень жестко, насколько я помню, в прошлом году, прямо перед началом, лета уже были вот 8 до 12 тысяч. Покупаемся. Спасибо большое. Мы продолжаем. Следующий лот. Я думаю, многих заинтересуют. Услуги аудита или консультации от компании Baker -Tilio. Лот в виде купона или скидку на сумму в 5 тысяч долларов США на аудит или консультацию по оказанным услугам. Компания Baker входит в топ-10 международных аудиторских консалтинговых сетей мира. Байкер оказывает профессиональные услуги в области финансово и найти аудита бухгалтерского учета, нового обложения, стратегического консалтинга и услуг по оценке в соответствии с требованиями международных стандартов аудита. Итак, стартовая стоимость – одна тысяча долларов, шаг – 200 долларов. Я думаю, стоит сказать о рыночной стоимости, да, этого лота колеблется от 5 до 8 тысяч долларов рыночная стоимость данного лота стартовая стоимость 1 тысяча пожалуйста шаг 200 1000 долларов 1200 1400 1600 а наш гвоздь пока является Номинации «Самый, «Самый щедрый участник сегодняшнего аукциона». Итак, уважаемые победители, нынешние будущие, а, пожалуйста, после того, как вы получили а, свой выигрыш, прошу обязательно зарегистрируйтесь. Ну а мы идем дальше. И следующий лот. Первый электроскутер, собранный в Кыргызстане от компании «Экобайк», друзья. «Экобайк» – компания, продвигающая идею оперативного электротранспорта. Использование электротранспорта включает в себя три главных фактора урбанизации. Безопасность, комфорт и экологичность. На благотворительный аукцион компании представляет Эколот в виде двухместного электроскутера, впервые собранного в Кыргызстане, шлем в комплекте, страховки и гарантии на год сервисного обслуживания на 3 года. Стартовая стоимость 40 тысяч сомов, шаг 5 тысяч. Итак, ну я так понимаю, электроскутер здесь выкатываться не будет, а потом как-то достанет, да? Итак, вот, вот он, двухместный, ну не вот этот, двухместный. Итак, поехали, стартовая цена, друзья мои, у нас 40 тысяч сомов, шаг 5 тысяч, электроскутер, Экобайт. 40 тысяч есть, 45, 50, 55, 60, 60 тысяч, 65, 130 номер, 70 тысяч, 40, 75, 70, 80 тысяч, 107, 85, 85 тысяч, 85 тысяч, 90 тысяч, 45 номер, 90 тысяч. 90 тысяч раз, 45 номер. 107 номер, 95 тысяч. 100 тысяч, 40 номер. 100 тысяч за экобайт, друзья мои, и возможность влиться в организацию. 110 тысяч, 107 номер. 110 тысяч, 107 номер. 110 тысяч раз. 110 тысяч, 115, 120, 125, 125 тысяч, 130 тысяч. 135. 135 тысяч. 140 тысяч. 140 тысяч за экобай. 140 тысяч раз. 150 тысяч. Вот как человеку зима хочется покататься на скут. 145 тысяч. Раз. 140. 150 тысяч. 30 номер. 150 тысяч. 155 тысяч. 107 номер. 155 тысяч раз 160 тысяч 160 тысяч 165 000. 165 тысяч раз 165 тысяч 170 тысяч 170 тысяч кто больше? кто даст 175? есть такие? пока 170 тысяч раз 170 тысяч два 170, 175 успели 175 тысяч, господин Тульбаев, номер 30. У меня ощущение, что вот господин Тульбаев приедет вот что Штукмончо на этом электробайке, поставит его там, поставит шахматы и будет играть. Итак, 175 тысяч раз, 175 тысяч, онлайн есть кто-нибудь? 175 тысяч раз, 175 тысяч два, 175 тысяч три. Продано, друзья мои. Прошу. Под номером 30.2. Пойдемте к нам. Вас поздравляем. 175 тысяч. Именно за эту стоимость был выкуплен наш полон. Первый электроскутер, собранный в Кыргызстане от компании Экобай. Идем дальше. Кстати, я бы попросил ваши аплодисменты. Человек выигрывает уже третий лот из шести. Второй лот, простите. Второй лот из шести. Итак, лот номер семь. Перчатки, толстовка и футболка. Про КГ с автографом Хабиба Нурмагомедова. Лот видим. перчаток, футболки, толстовки. С его автографом... Хабиб Нурмагомедов является непобежденным после 20 боев бойцом смешанных боевых искусств. Бывший чемпион UFC в легком весе, чемпион Европы по армейскому рукопашному бою, чемпион Европы по подкратиону и чемпион мира по грэплингу. Начальная ставка 10 тысяч сомов, шаг 5 тысяч. Итак, перчатка, толстовка и футболка с автографом Хабиба Нурмагомедова. Говорят, эта толстовка придает силу Хабиба. Но это не точно десять тысяч 15 тысяч двадцать 25 30 30 тысяч раз 30 тысяч два 35 тысяч 35 000, 40 тысяч 45 тысяч 50, 55 60 тысяч 65 70 70 тысяч, 75 тысяч так господин Олнков, 75 тысяч долларов раз 80 тысяч 80 раз 82 83 Продано! А Друзья, я советую хорошо, хорошо по хромам этого человека, потому что теперь его сила Хабиба. А, господин Махматов, конечно, за 80 тысяч долларов футболку Хабиба это очень сильно. Спасибо, спасибо, большое. Итак, ну что ж, друзья, мы на этом лоты живого аукциона. В первой части это был крайний лот, но ну а сейчас мы зачитаем те лоты, которые будут разыграны в тихом аукционе. Итак, первый курс по финансовой грамотности от Кристины Зрачаковой для 10, для 10 человек. Кристина Зрачакова, член клуба ProKiG, сооснователь строительной компании Ordo Invest. Преподаватель по финансовой грамотности, изучает а начинающий бизнес-ангел. У Кристины огромный опыт в инвестировании более 10 лет в недвижимость и 3, а 3 года в ценные бумаги. На своем курсе Кристина научит, как вести учет расходов, приумножит свой доход, инвестируя в ценные бумаги. Данный курс рассчитан на 10 человек и подойдет даже людям, не обладающими знаниями в сфере финансов. Следующий лод – коуч-сессия вместе с Ильнурой Осмоналиевой. Ильнурой Осмоналиева – кинорежиссер, выпустится школы Нью-Йоркского университета. Также она является президентом Национальной Федерации Стрельбы и Звука с основателем в сити или в Канале мамой. Ильнурой имеет многолетний опыт работы с детьми и родителями устраивает коуч-сессии, где помогает женщинам найти баланс между личностным саморазвитием и материнством. Следующий лот – скидочный купон от Next Generation. Компания Next Generation занимается отправкой студентов на учебу за рубеж и является официальным партнером более 30 европейских и американских вузов, входящих в топ-1000 в мире. А за два с половиной года работы компания помогла более 300 студентам поступить в лучшие университеты и стипендиальным программам мира. На благотворительный аукцион компания предоставляет лот в виде скидочного купона на сумму 1000 долларов на одну из услуг. Следующий год, абстрактная картина. Закат в пустыне. Закат в пустыне. Картина выполнена в необычной технике с помощью алкогольных чернил, с добавлением металлического пигмента в золотой портале. Художница картины Камиля э, Муляминова. Талантливая художница картин для интерьера и основательница студии ДЛР. В своих картинах она использует необычные материалы. Викиды предлагает мысль лечения. Пятиразовый прием кабылевого молока. Проживание. В деревянных, деревянных коттеджах с трехразовым питанием. Рыбалку на королевой фирме. Стартовая стоимость 20 тысяч сомов. Шаг 5 тысяч. Итак, друзья, проехали к у нас решение гринки на 5 человек на 5 дней. 20, тысяч. там развена 26, 25. 3. Человек на 5 дней. Гринки Деты. Вас поздравляем наш участник. Спасибо большое. Обязательно пройдите, пожалуйста, регистрацию. Ну а мы идем дальше и прошу, Максим, следующий лот. Итак, внимание, следующий лот это производство рекламного ролика от студии Road Films. Road Films работает исключительно с международными неправительственными организациями, такими как Фонд Агатана, Фонд Критика Эберта и другими. Производит контент для крупных социальных проектов и программ в секторе НКО. Но специально для благотворительного аукциона, студия выполняет лот в виде производства рекламного ролика для коммерческой компании. Одноминутный ролик от компании Фильм включает в себя все этапы создания продукта. Срок проекта 2 месяца, сам лот доступен через 6 месяцев. География проекта пешке чуйская область, стартовая стоимость 400 долларов, шаг 100 долларов. А, хочется сказать, что рыночная стоимость этого лота от 2 до трех тысяч долларов. Итак, производства рекламного ролика студии Синклоп Филипс. Начальная ставка 400. Мне кажется, Это не был наш участник, да, сейчас а, выиграл этот лот, Это как от, от 400 до 1400 долларов на а, рекламный ролик. Идем дальше. Следующий лот, друзья мои, годовой запас куриной продукции в ассортимент в ассортименте от торгового марки Тойбос, друзья. Торговая марка «Турбос» является лидером в Кыргызстане по производству колбасной продукции. Компания владеет своей собственной птицефабрикой, кормзаводом и производственными цехами. Ежедневно проводится контроль сырья готовой мясной и колбасной продукции в лабораториях, аккредитованных по международному стандарту, благодаря чему на столе покупателей всегда находятся безопасные изделия. Лоб можно использовать в течение года по одной коробке продукции в ассортименте в месяц. Стартовая стоимость 20 тысяч сомов, шаг 5 тысяч сомов. Итак, 20 тысяч, 25. «Лёгкость бытия» из уникальной серии портретной энергии» художника Наргиз Ченалеевой. Наргиз создаёт удивительное произведение искусства на протяжении вот уже 23 лет и верит, что все в этом мире — это энергия, но состояние легкости бытия, это состояние потока, когда твоя связь с самим собой и с большим внешним миром налажена, когда интуиция говорит тебе громко о самом лучшем решении в любой ситуации, когда желание и мысли не просто модернизуются, а происходит быстро и легко состояние парений, фаховей и счастья. Итак, стартовая цена — 400 долларов. Мне кажется, рыночной стоимости у этого произведения в принципе быть не может. Там до бесконечности. Итак, шаг 100 долларов, стартовая цена — 400. Картина от э, Наргизча налево 400. народного конкурса дизайнов интерьера в Лондоне. Благодаря своему уникальному дизайну, промо-систуру написали в журнале «Лакшери» читателей, которого являются богатейшие люди со всего мира. Как вы думаете, какая стартовая цена? 600 долларов, шаг 100 долларов. 600 долларов. 700, 800, 900, 1000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 600 долларов. 700. 800. 900. 1000. 1100. Алия, я вас наверное, сейчас попрошу остаться на сцене, потому что... А, сейчас, да, они там обмениваются адресом, куда ехать? Может, как кавказской брендице, мы ее упутали. Алия, не Ниночка, Алья, дело в том, что пойдемте к нам, я хочу уточнить небольшая ремарка перед следующим лотом. А вот вы во время розыгрыша одного из лотов, который я, по-моему, дал вот, обед и, и сортистых, вы говорили, я могу а, какой-то лот выставить. Вы можете озвучить, чтобы, да, если, если организаторы одобряют, мы это выставим сразу, сейчас же вызываем. Я думаю, у нас самый лучший лот уже есть от Каварда. Но.. Я могу имитировать такой же лот, только вместо Гарварда поставить бренд Дюка, Университет Дюка, Дюка бизнес -школа. Это то, тоже от университета Дюка бизнес-школа. Это тоже от школы Дюк. ОК. Вот. Давайте, давайте еще раз, друзья, Мы ну так следующий лот. Да, выставляем лот, можно еще раз заново озвучить на доименовании лота? Мы разыгрываем сейчас, вот что, заново, давайте вот прям со всеми ремарками. Далее, на вопрос, чтобы я там маркетинг провела, подогрела публику. Ну, вы это и так умеете делать, поверьте, сейчас мы быстренько. Да, на тихий аукцион. Окей, да, давайте на тихий аукцион, вы да, это потом нам отправите, мы это озвучим, хорошо? Все, друзья, аплодисменты Алье, большое спасибо. дарма. дама. И друзья, друзья, к сожалению, у нас остается последний лот в живом аукционе и у меня возникает вопрос, а если ли в зале люди, которые хотели бы что-нибудь сегодня выиграть, какой-нибудь лот в живом аукционе, но, к сожалению, не получилось. Поднимите, пожалуйста, руки, если есть такие гости. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Уникальная возможность 10 заряжающий решающий лот. Итак, у вас следующий лод я не могу объявить никак иначе, как только флаг и футболка с автографами Фанти Шевченко. Да. Мне кажется, это да, та та дама, да, которая сейчас на устах и продвигает, продвигает бренд нашей страны по всему миру. Поэтому я хочу заочно, давайте мы, Валентине, еще раз поаплодируем. громкие аварс вот сейчас мы разыгрываем флаг. И футболку с автографом Валентина Шевченко. Валентина Шевченко одна из самых титулованных женщин, бойцов, смешанных единоборств. Чемпионка UFC в наилегчайшем весе. Одинсократная чемпионка мира по муай-тай. Трехкратная чемпионка мира по гикбоксингу. Двукратная чемпионка мира по ММА. К слову, Валентина лучшая женщина тайбоксер мира и наша соотечественница, друзья мои. Стартовая стоимость, ну я озвучиваю да, так, которая здесь есть, но мне кажется, это можно было и в разы больше. Стартовая стоимость 10 тысяч шаг 5 тысяч. Друзья мы, поехали. Старт есть 10 тысяч, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45.